Вы планируете открыть детский сад в Москве? Сколько он будет приносить? Давайте я за минуту вам расскажу, как считается прибыль детского сада. Средний абонемент в Москве это 50 тысяч рублей. При заполняемости детского сада на 40 детей это будет оборот в 2 миллиона рублей. Средняя зарплата специалистов в Москве 60 тысяч рублей, на 6 специалистов получается 360 тысяч рублей, плюс около 120 тысяч, это приходящие специалисты. Того фонда оплаты труда без вложения 480 тысяч рублей. Карентная ставка по Москве в районе 2 тысяч рублей за метр квадратный. В среднем это будет цена... 500 тысяч рублей за аренду. Соответственно, у нас имеется уже 960 тысяч рублей расходов и около 300 тысяч рублей это будут сопутствующие затраты, налоги, реклама, питание и обслуживание детского сада. Того мы получаем миллион 260 тысяч рублей расходов по Москве в среднем детский сад. При обороте 2 миллиона рублей и затратах 1 миллион 260 тысяч рублей, ваша чистая прибыль составит 740 тысяч рублей. Это та средняя чистая прибыль, на которую стоит рассчитывать, открывая свой частный диссерт в Москве.